Закон. Стоит ли говорить о том, что это такое? Ведь все живут по своим правилам. Стоит мне лишь закрыть глаза и прислушаться, как сразу можно услышать крик. И только открыв глаза... Увиди тот ужас, который губит мой город. Каждый, каждый пишет свои законы, но у меня есть только один.